Иволга небольшая яркая птица единственный представитель семейства иволговых, распространенный в умеренном климате Северного полушария. Ареал распространения Иволги охватывает территории Европы и Азии, Юго-Западную Сибирь, Северо-Западную Африку. Самки и самцы заметно отличаются друг от друга. Оперение самца золотисто желтое с черными крыльями и черным хвостом. По краю хвоста, а также на крыльях видны небольшие желтые пятна. От клюва до глаза идет черная полоса большую часть жизни проводят высоко в кроне деревьев эту птицу зачастую трудно увидеть с земли несмотря на ее яркое оперение предпочитает светлые высокоствольные леса преимущественно лиственные березовые ивовые или тополиные рощи основу рациона составляют животные корма В сезон размножения питается в основном древесными насекомыми гусеницами в том числе и волосатыми употребляет в пищу бабочек, стрекоз, уховерток, комаров, долгоножек, клопов, щелкунов, листоедов, в период созревания плодов и в местах миграции частично переключается на плоды, черешню, виноград, смородину, черемуху, инжир, грушу, шелковицу и тому подобное. Кормятся в основном ранним утром, в меньшей степени во второй половине дня, как и другие представители семейства, обыкновенная и волгомоногамна. К местам гнездовий прибывает поздно, когда на деревьях уже появляется первая зелень. В средней полосе России во второй половине мая, первыми прибывают самцы, самки чуть позже. Размножение происходит раз в год. В брачный период самец ведет себя демонстративно, прыгает с ветки на ветку, летает вокруг самки, преследует ее, совершает в воздухе нырки, активно щебечет и свистит, распускает хвост и хлопает крыльями. Гнездо представляет собой неглубокую висячую корзиночку с широкими овальными краями, обычно сплетенную из полоса клуба, сухих стеблей и трав, изнутри выкладывается листьями, пухом или даже обрывками мягкого мусора. Как правило, гнездо расположено высоко над землей, в развилке тонких горизонтальных веток далеко от ствола, оно хорошо крепится, чтобы сильный ветер не мог его разрушить и маскируется в листве кусочками мха и стебельками трав. Вкладки от 3 до 5 яиц, белого с розовым или кремовым оттенком тона, и редкими красновато-бурыми крапинами. Насиживание длится 13-15 дней, сидит преимущественно самка. Самец кормит самку и изредка заменяет ее на непродолжительное время. Появившихся на свет птенцов оба родителя кормят сначала гусеницами а позднее ягодами. Наблюдения показали, что количество подлетов родителей с добычей к гнезду составляло 9-15 раз в течение часа, что в итоге приводило до 211 кормлений в сутки. Птенцы начинают летать через 15-17 дней. На юге России первые слетки появляются уже во второй половине июня, а к середине июля и на всей территории их ареала. Рассеивание происходит в начале августа а уже в конце месяца перелетные птицы начинают.